Здравствуйте, вас, друзья! Сегодня мы поговорим об ингрессии Плутона в знак Зодиака Водолей. Последних лет 15 он находился в Козероге. И поскольку Козерог олицетворяет вертикальную систему, власть, контроль, управление над всем то, соответственно, такие настроения мы замечали вокруг себя. Теперь, когда он переходит, вернее, начинает переходить водолей, он меняет настроение всех. Народов, всех государств и наши собственные настроения. Давайте разберемся, с чем же связана эта планета. Плутон, она в астрологии управляется скорпионом, а это говорит о том, что эта планета связана со всем что нужно трансформировать, переделать, перевести на новый уровень. Но, как правило, действие этой планеты, оно достаточно сложное. После него ощущение, как будто бы там по тебе проехался асфальтовый каток. Поэтому любые изменения на Плутоне, они не бывают легкими, Они очень медленные, но они кардинальные. И когда Плутон делает какой-то очень важный аспект к вашей личной планете, например, или он меняет знак то это говорит об очень важных очень серьезных и глубоких изменениях в жизни почему бы я сказала не бояться его перехода ну во первых он если в козероге он пробыл 15 лет то в водоле он заходит на лет 20 и представляет собой только лишь начало обновления всего в мире с чем он связан? Он связан с научным прогрессом, с, если Козерог это вертикальное распределение власти, то Водолей это горизонтальное. Он будет все приводить в такой порядок, когда каждый в этом мире будет иметь ну, свою какую-то важную часть во всей системе. И все это должно между собой очень благоприятно взаимодействовать. Не будет диктаторских каких-то режимов, не будет... Вот, Контр... управления и контроля чего-то одного, какой-то верхушки над всем. Будет все постепенно приходить к тому, как, когда все вот ячейки, они будут между собой равнозначны, будут они равны и важны, одинаково. Понятно, что это будет проходить не очень просто, не очень легко, но это будет настолько медленно, что, я думаю, большинство из нас с легкостью впишутся во все трансформационные процессы и примут их как родные. Если говорить об первой ингрессии Плутона в знак Зодиака Водолея, она произойдет 23 марта, пробудет Водолее. До 10 июня 11 снова вернется в Козерог, чтобы что-то там закончить, старое из прошлого. Вернее, закончить с прошлым уже, там практически окончательно ставит точки. И с 21 января он переходит снова в Водолей. До 1 сентября, 2 сентября 24 -го года он перейдет в Козерог и окончательно водолей он зайдет 19 ноября 2024 года. Вот видите, как постепенно он будет переходить. переходить в знак зодиака водолей и пробудет там до 2043 года. Какие события могут проходить на данном аспекте? Может быть перемена во власти, может быть перемена в самой системе управления. Интересно, что в карте, построенной на Киев, Плутон находится в зоне Шестого Дома. Шестой Дом олицетворяет ну, элементарному данной астрологии армию. Но чтобы по Плутону произошли какие-либо изменения, потребуется достаточно много времени. То есть это не будет скачкообразно, это не будет так, что сразу все заметили – что же вдруг произошло резко? Это будет все постепенно. Если говорить о том, как Плутон будет работать в 23 году, то можно сказать, что 23 год однозначно будет достаточно сложным. Когда впервые Плутон вошел в Водолей, он стал образовывать квадрат к узлам. Здесь орбис 5 градусов, ну, в принципе, можно его считать за аспект. Тем более, что практически весь год Плутон будет находиться в квадрате к этим узлам. Это один из признаков того, что год простым не будет. И только лишь к осени эти узлы, ну, этот аспект, он начнет распадаться тогда влияние его начнет ослабевать, но помним, что самый точный квадрат будет приходиться на лето, а значит летом ждем обострения всеобщей ситуации. Узлы как правило показывает вектор развития человечества в целом. а планета вот эти узлы, а планета на которой, которая формирует этот квадрат, она показывает эволюцию развития. В этот период может быть завершение чего-то, может быть военных действий, ну, как минимум той формы, в которой они проводятся, может быть завершение прежнего мира. Всем понятно, что так как было уже никогда не будет и надеяться на восстановление каких-либо добрых отношений с конфликтующими странами ну, потребуется достаточно много времени, даже может быть десятилетий. Но напоследок из негатива кто-то может выйти из всей этой ситуации с большим возмущением и непредсказуемыми последствиями. Чем еще интересна эта карта? Тем, что она образует конфигурацию, которая абсолютно точно уже происходила 1 сентября. 1939 года, на момент начала Второй мировой войны. Вот карта, построенная на 1 сентября 1939 года, на 4.26, когда был вылет Люфтваффе в город Тчев, и началась первая бомбардировка. Посмотрите, точный квадрат от Плутона к узлам также важно обратить внимание на вот эту вот оппозицию Плутон-Марс. Марс, Марс ⁇ это да, агрессия, а Плутон ⁇ это какая-то мощная глобальная агрессия. Данный аспект состоится 21 мая 2023 года. Ну и все это суммарно может показывать то, что человечество, ситуацию, когда человечество может находиться перед каким-то очень важным и сложным выбором. Хотя, учитывая, что вот здесь узлы будут находиться в первых градусах, а вот к середине лету, лета последних можно говорить о завершении некоторой ситуации или некоторой стадии в какой-то очень сложной ситуации. Но каким образом и какой ценой неизвестно. Исходя из выше Перечисленного можно сделать вывод о том, что 2023 год действительно является переломным. Уход от старого и жившего себя является неизбежным. Ну, как будут разворачиваться дальше события, мы с вами будем иметь возможность смотреть, анализировать, находиться в них, жить в них. Поэтому желаю всем пройти все испытания, все перемены наибольшей легкостью ну и до встречи в следующих прогнозах